Мотив. Мотив имеет значение. Если вы в своей деятельности, я прекрасно понимаю, мы все люди, мы вот завтракать хотим, потом обедать, потом кушать, да, особенно если у нас дети, они вообще не понимают, почему еды может не быть. Слава Богу, наши дети еще не дожили до таких лимон, чтобы они могли понять, что в холодильнике может не быть еды. Все хотят кушать.